Тема нашего занятия – идея игротеки в современной зарубежной культуре. Попытки объяснить содержание понятия «игротека» наталкиваются сегодня на невероятное множество всевозможных определений этого термина с совершенно разных точек зрения, что делает невозможным построение научной теории определение игротеки как пространство, наполненного играми и игрушками, недостаточно в современном мире, хотя оно вполне устраивает производителей игр и игрушек, организаторов пространств для их размещения, а также формально мыслящих родителей, глав врачей детской больницы, клиник, а также администрации от культуры всех уровней. В настоящей работе мы делаем попытку не столько построить теорию игротеки, сколько набросать эскиз ее идеи в современной западной культуре. Оттолкнемся от глубокой монографии Джон Ваяна Мудрость эго, опубликованной в Кембридже в 1997 году. По его мнению, стабильность взрослого человека вырастает из развивающейся способности нашего мозга воспринимать, ассимилировать и чувствовать благодарность по отношению к жизни, к житию и опыту жизни. Наши способности креативности, взрослого самообмана и религиозного мистицизма фасилицируется ситуациями, создающими виртуальную реальность, позволяющими заполнять и усиливать любовь, уже полученную нами. Одна из таких ситуаций случается во сне, когда мы просматриваем прошлое или стремимся представить будущее. Мы, люди, стремимся уединиться в своем сакральном месте, где нам ничто не угрожает. Наши способности к игре и к соединению идеи с эффектом также получают, помогают создать условия, стимулирующие творчество, убежденность и способность верить в чудо. Неудивительно, что сновидение, сакральное место, игра и связание, связывание идеи с аффектом являются существенными компонентами большинства психотерапий и групп самопомощи. И все они способствуют духовному и психическому росту, дают нам надежду, веру и благодарность в жизни даже в преклонные годы. Важной связью между креативностью, воображением и верой в чудеса является игра. Она позволяет путем самообмана и веры в чудеса создать правдоподобный порядок из хаоса. В исследовании Анны Марии Резутто взрослые, которых просили в порядке игры изобразить их родную семью, где они выросли, и Бога, делали это так, что образ Бога непосредственно связывался с образом семьи. В ситуации психического конфликта игра может строить в мир то, чего там раньше не было. Игра позволяет нам повторять и пересоздавать конфликтные соотношения. Благодаря этому мы можем формировать все более устойчивые образы того, что любим. Игровое повторение позволяет нам овладевать ситуациями, в которых мы в прошлом были беспомощны. Игра, подобной религии и самообману, создает порядок. Конечно, игра есть порядок и вносит в наши жизни удивительное, хотя и ограниченное совершенство. Игра и труд — суть концептуальная пара, реализующая единство и борьбу противоположных начал, и тем самым обеспечивающая развитие и труда человеческой объективности, и игры, то есть человеческой субъективности, схваченных в их нераздельности. Прерывание труда вызывает не меньшее раздражение трудящегося, чем прерывание игры «играющего». Приступая к исследованию игротеки не только объективно, но и предметно, мы должны взять не игротеку отдельно, но обязательно и вместе с ней, и не игротеку, то есть окружающую жизнь. Подобно тому, как при переходе от объекта к предмету исследования в случае игры ее нельзя отделять от труда ее концептуального неотрывного партнера. Перед нашей поездкой в США коллеги просили нас постараться разыскать Американскую ассоциацию игротек. 11 лет назад она была очень активна, а в последнее время о ней ничего не слышно. По прибытии в США... Я начал искать ее отделение в тех городах, которые посещал. Удивительное дело, Америка просто ломится от детских и взрослых игровых площадок, комнат, сооружений, скульптур и так далее. А на вопрос, где же находится ассоциация, которая всем этим руководит или все это направляет, люди по всей Америке удивленно пожимали плечами. Никому в голову не приходится сомневаться в полезности игровых комнат, площадок или игротек. Просто, когда кто-нибудь решает создать что-нибудь в этом роде, он обращается в одну из профессиональных фирм. По установке таких вещей, таких фирм великое множество, они напряженно конкурируют друг с другом и нанимают превосходных специалистов, понимающих в этом толк. Но совершенно не собирающихся делиться своим мастерством и научными знаниями со специалистами конкурирующих фирм. Это есть самый обычный рыночный бизнес. Тогда мы решили вступить в локальные ассоциации игровых комнат, вернее комнаток или даже маленьких уголков в маленьких комнатках. Выяснилось, что членами таких ассоциаций являются, как правило, работающие женщины, организующие своеобразные кооперативы по организации полезного досуга своих и соседских детей. Дело в том, что большинство матерей работают, а детские ясли и садики очень дороги. Примерно 540 долларов в месяц за двухразовые посещения в неделю по полтора-два часа. Получается, что садик съедает зарплату работающих матерей. Надомные няня стоят 10-20 долларов в час. Для многих семей это роскошь, о которой нельзя даже и помечтать – вот женщины и вводят своеобразный бытовой коммунизм. Стайка всех местных детей одного возраста, по согласованному между всеми соседними расписанию, перетекает из одного дома в другой. Итак, летом этого года я погрузился в изучение игротек и праздников в расположенном ряде с американским городом Сиэтлом, штат Вашингтон, городке Бассел, около 30 тысяч жителей». Число игротех, то есть помещений, наполненных играми и игрушками, здесь потрясает воображение. Игры и игрушки, play и game rooms, play и game grounds просто лезут во все глаза со всех сторон. Они настолько вросли в предметность повседневного быта местных жителей, что те просто перестали их замечать, выделять в качестве чего-то отдельного, самостоятельного. Тоже относится к праздникам. Такое впечатление, что вся жизнь среднего базильца делится на трудовые будни и праздники для нас. Третьего не дано. Собственно, никому в голову не приходит обсуждать, нужны ли игры и праздники, или не нужны. Они настолько вошли в ткань жизни, что люди просто их не замечают, воспринимают как естественно должное. Между тем, в плане праздничной игровой культуры здесь есть что замечать. Например, местное отделение Христианской ассоциации молодых людей, YMCA, в Офлэ, ассоциация ведет огромную работу с детьми не только в Соединенных Штатах, но и в других странах. Их брошюры, создавая безопасную среду для детей, руководство по предотвращению насилия в семьях. «Мы создаем здоровых детей, прочные семьи, дружные общины» – это лого, так сказать, их лозунг. Этот лозунг написан во всю стену в центре ассоциации Басля. В центре четыре игротейки для разных возрастов. Одна из них для детей от 36 месяцев до 6 лет, три других – детский угол, зона приключений и активности для школьного возраста. Для посещения игротех следует стать членом ассоциации. Членский взнос невелик. К, не, к тому же организации города компенсируют эти взносы своим работникам. В центре, кроме игротек, имеются спортивные помещения, тренажерный зал, большой плавательный бассейн, игровой зал и так далее, а также специальные помещения для кружковой работы. Занимаются в центре в основном дети, чаще всего вместе с родителями и люди преклон преклонного возраста. Мы заглянули в уютную комнату, где профессиональная журналистка из местной газеты вела занятия с тремя девятилетними детьми по теории и практике литературного рассказа. Таких центров в штате Вашингтон несколько десятков. Они есть в любом городе США. Каждая игротека представляет собой помещение в 40-60 квадратных метров. Внутри несколько зон. От всевозможных лабиринтов, замков, тренажеров, до столов, где есть все необходимое для рисования и лепки. На отдельных столах, на стенах, просто на полу многочисленные игры-конструкторы. В игротеке для самых маленьких две-три женщины успевают регистрировать в специальном журнале входящих и выходящих детей, следят за общим порядком, помогают детишкам, у которых что-то не получается. Дети более или менее одного возраста образуют мобильные группки из двух-пяти человек, которые непредсказуемым образом, перемещаясь из одной зоны игротеки в другую, успевают перепробовать все виды игр, находясь в постоянном живом общении и игре друг с другом. Возникает ощущение, что всевозможные игры в игротеке не более чем повод для совместной игры общения детей, создающих моментально возникающие и столь же моментально рассыпающиеся временные коллективы. В игротехах для старших детей игры сложнее. Здесь и компьютеры, и видеотеатры, и музыкальные центры – все усложняющиеся с возрастом наборы настольных игр. Но везде возникает то же самое ощущение, что и в игротеке для самых маленьких. Важны не столько игры сами по себе, сколько общение между детьми по поводу тех или иных игр. Дети учатся совместной деятельности, развивают свои задатки в те или иные способности, а способности превращаются в таланты, в обстановке острого конкурентного давления со стороны других детей. Заметим, не учителя, не преподавателя, не воспитателя». В документах ассоциации основная задача ее формулируется как построение общины, где все люди, особенно молодые, вдохновляются к максимальному развитию их физического, социального и духовного потенциала. Слово «потенциал» здесь принципиально. Речь идет не о том, что здесь происходит тренировка какой-то взрослой или трудовой активности. Здесь наращивается или восстанавливается потенциал, который потом сможет быть использован, например, в труде. Социализации уделяется большое, практически основное внимание – в том числе и проблемам обеспечения безопасности ребенка, борьбе с насилием против детей. Заметим попутно, что дети, вырастающие вне авторитарной образовательной системы, становятся на порядок более качественными специалистами для современного рынка труда в условиях рыночной экономики. Это игра вне насилия и есть главная игротека в современной Америки. В частности, работники ассоциации бдительно пресекали всякую мою попытку отснять какой-то кадр общим планом, куда попадал хотя бы один чужой ребенок, кроме моей трехлетней внучки. А права человека, каждый ребенок имеет право не быть фотографируемым без его или его родителей специального разрешения. На самом деле... Игра в безопасность жизни, в поддержание и улучшение жизни – главная, если не основная игра в современной Америке. Например, специальные инструкции, распространяемые в центре, рекомендуется – верьте своим инстинктам. Не бойтесь говорить, когда что-нибудь вам кажется странным. Сообщайте об этом другим. Внимательно следите за появлением первых признаков насилия, а именно синяков или ушибов непонятного происхождения, нарушений сна или питания, резких перемен, поведения, страха, плача, агрессивности, реакции избегания, депрессии, страха, определенного человека или помещения, дискомфорта от физического контакта, детей, обижающих других детей. Рекомендуется обращать внимание на то, что кто-то из детей начинает получать знаки внимания, которые не являются, не даются другим детям, какие-то льготы, особое внимание, подарки и тому подобное, особенно во внешкольных активностях. При всяком удобном случае следует задавать детям и подросткам такие вопросы. «Тебе кто-нибудь угрожает? Кто-нибудь просит тебя держать что-нибудь в секрете? Тебе кто-нибудь сказал нечто, что сделало тебе больно? Кто-нибудь прикасался к тебе так, что тебе это было неприятно?» Рекомендуется приучать своих детей сообщать вам или другим заслуживающим доверия взрослым обо всем с ними происходящем. В случае, если ребенок или подросток поделится с взрослым информацией о случившейся с, ней, с ним ситуации, насилия, рекомендуется вести себя следующим образом. Оставаться спокойным, внимательно все выслушать, высказать доверие ребенку, похвалить за откровенность, проявить к нему любовь словами или жестами, убедиться, что случившееся насилие не было вызванной ошибкой со стороны самого ребенка, заверить ребенка, что вы сделаете все для обеспечения его безопасности. После этого следует предпринять следующее. Если ребенку нанесено физическое повреждение, обратитесь к врачу. Если заметны признаки дистресса, избегания или упрямства, постарайтесь во всем разобраться. Обратитесь за помощью к вашему руководителю программы в ассоциации, позвоните в службу защиты детей или в полицию и сообщите о любом факте насилия. Одна из программ Ассоциации Ваши совы 2005 обеспечивает безопасную, удобную и качественную дошкольную подготовку для малышей. Программа направленная на формирование у детей самоуважения, социальных навыков в процессе разнообразной ежедневной деятельности. Программа рассчитана на работающих родителей, это программа полного дня, лицензированная штатом Вашингтон. Осуществляется она в данном центре, в трехкомнатных, с прилежащей к ним огражденной игровой площадкой на открытом воздухе, со всем необходимым оборудованием. Работает площадка с 6.30 утра до 6.00 вечера. С понедельника по пятницу Штат Вашингтон требует, чтобы на каждого воспитателя приходилось не более 10 детей Ассоциация требует от воспитателей среднего или высшего педагогического образования Для участия в программе служащие и волонтеры проходят специальную подготовку В программу принимаются дети 3-5 лет Вне зависимости от расы, религии и убеждений Программа действует лишь для членов ассоциации. Вступительный взнос – 25 долларов. Членство – 144 доллара ежегодно. и Ежемесячный уход за ребенком – Полное время – 700 долларов. Частичное время – 3 полных дня в неделю или 5, 5 часовых дней – 570 долларов. Нуждающимся семьям оказывается финансовая помощь. Имеются и рассчитанные на половину дня программы дошкольной подготовки. Ее содержание – практический подход к началу школьного обучения путем погружение ребенка в обогащающую, в смысле, общего и специального развития, среду, обеспечивающую ребенку радость и социализацию. В дошкольном возрасте дети учатся быть социальными существами. Программы ассоциации призваны помочь детям развить навыки общения, кооперации и взаимопомощи в процессе игры. Утверждается, что научение это не гонка информации, а прогулка открытия, ассоциации. Верит, что ребенок учится действуя. В игротеке ассоциации. Ребенок вовлекается во многие доступные ему практические активности, подталкивающие его на творческое самовыражение и на формирование позитивного самоуважения. Эти активности – различные искусства и ремесла, кулинарные, музыкальные и лингвистические проекты, всевозможные двигательные активности. Персонал ассоциации стремится к индивидуальной работе с каждым ребенком в заботливом, обогащающем окружении, учителя чутко реагирует на растущие запросы каждого отдельного индивида. Это каждому ребенку принимать решения, основанные на его интересах и способностях, что обеспечивает осмысленное развитие. Время занятий с 9 до 11:25 утра. Для детей трехлетнего возраста по вторникам и четвергам на занятия должны присутствовать одновременно три ребенка. Для детей четырехлетнего возраста по четыре человека на занятиях понедельник, среда и пятница в данной программе. Предполагается соотношение 8 учеников на одного преподавателя с максимальным наполнением группы 16 человек. Для участия в программе сертифицированные преподаватели проходят дополнительную специальную подготовку. В ассоциации разработано значительное количество программ для разного возраста. Все программы ориентированы на ребенка, Учат жизненным навыкам с упором на базисной ценности ассоциации уважение, ответственность, заботу, честность, веру и радость. Далее изложим конспективное их содержание. Программа «Детский сад» проходит в школьных зданиях в двух разных режимах – до начала школьных занятий и после их окончания. Ранние группы получают завтрак в 8 утра. Дети отправляются в школу и домой на автобусе ассоциации. Каждую пятницу для детей устраиваются краеведческие экскурсии поездки. В группах поддерживается соотношение «один педагог на 12 детей». У детей стимулирует формирование собственного достоинства, развивает творческие и социальные навыки. Программа «Забота о детях школьного возраста» в действительности от 5 до 12 лет. Приглашаются родители вместе с детьми еще до начала занятий, чтобы побеседовать с персоналом и убедиться, что программа им подходит. Детям обеспечивается ежедневное здоровое двухразовое питание. Нуждающимся семьям оказывается финансовая помощь, квалифицированный персонал, соотношение один педагог на 12 детей. Типичное ежедневное расписание занятий включает Большое разнообразие программ, где дети могут участвовать как руководители, члены команды, исполнители, как внутри помещений, так и на открытом воздухе, в развивающих классах, на образовательных занятиях. Отводится время на отдых в течение всего дня. Программа предусматривает чтение, дискуссии, экскурсии в каникулярное время, научные исследования, экологические занятия, участие в драматических и литературных студиях, спортивные и кулинарные занятия и другое. Занятия проводятся с 6.30 утра до начала уроков в школах и после окончания уроков в школах до 6 вечера с понедельника по пятницу во время учебного года. Возможность таких занятий предусмотрена практически в каждой школе. Интересно, что школы муниципальные, а ассоциации частная организации, но они взаимодействуют буквально в каждой школе. Программа «Дни рождения». Программы предусмотрены три варианта празднования дня рождения. Первое. Полтора часа радости. Половина времени отводится беготне по зоне и карабканию на стены. Другая половина времени посвящена отдыху с угощением и подарками. Каждый раз все по-новому. Время проведения по субботам с 5 до 6.30 вечера, по воскресеньям с 11 до 12.30 и с 12.30 до 2 часов дня. Второе. Дети получают 2 часа радости. Плюс к разнообразным веселым занятиям творческие мастерские поделки можно будет забрать домой необходимый материал для праздника обеспечиваются ассоциацией. Третья программа. Праздник на воде. В плавательном бассейне в течение 45 минут. Затем отдых с угощением и подарками. Такой тип празднования дня рождения рекомендуется для детей 7 лет и старше. Рост детей должен быть не менее 4 футов 132 сантиметра, чтобы голова у них была автоматически над водой. Если рост меньше, за безопасность ребенка отвечает его родитель. По субботам с 1 часа до 2.45 и с 2 до 3.45 дня. Ассоциация берет на себя все хлопоты по организации проведения празднования дня рождения для детей всех возрастов. Координатор праздника постоянно на площадке в течение всего праздника. Каждый праздник... Устраиваются в украшенных помещениях, на столах, скатерти, повсюду воздушные шары по вашему выбору. Праздники также оборудованы всем необходимым, включая забираемые домой детьми нарядные пакеты. Можно принести с собой пищу, прохладительные напитки, пирожные, мороженые, закуски и так далее. Для своего праздника имеется холодильник и морозильник. Праздник рассчитан на 12 детей, включая виновника торжества. За каждого ребенка сверх этого числа плата 7,5 долларов в варианте 1 и 3, 8,5 долларов в варианте 2. Другие программы. Содержат элементы игротеки, однако в общем они могут быть охарактеризованы как досуговые программы. Программы для учеников 4-12 классов, лидерство, клуб лидеров, приобретение необходимых навыков, ночной дозор, ставить задачи обучения, общению, формирование личности для успешного участия в политике, а также подготовку волонтеров дружинников для контроля и помощи детям и подросткам в вечернее время. Регистрационный взнос 25 долларов. Летние и каникулярные программы Экстремальный подросток, вожатый для летних лагерей, страсть к приключениям, однодневные походы, серфинг кемп, занятия на воде юношеский спорт, сноубординг, каникулы посреди зимы, Япония и Таиланд для учащихся седьмых-девятых классов, включает уроки катания на сноубордах и скалолазания, обучение сплаву плотов и сервингу, а также навыкам работы с детьми, с людьми, с представителями предоставлению впоследствии возможности работать вожатым в детском летнем лагере до конца лета. В программе «Япония и Таиланд» участники изучают страны и готовятся к осуществлению проектов служения при посещении каждой из двух стран. Кульминация – двухнедельная поездка. В Японии и Таиланде можно жить по выбору в семьях или в помещениях ассоциаций. Рекреационные программы. Банд вечера, вечера для подростков, доверительный разговор для подростков, кул-зона, cool ультрасоник молодежный центр, направленные на досуговую работу и социальную помощь учащимся 9-12 классов. На выступлениях музыкальных ансамблей с 7.30 до 10.30 вечера с учетом индивидуальных характеристик каждого ребенка проводится обучение ведению домашнего хозяйства свободное от занятий в школе время. Детям четвертого класса и старше, только членам ассоциации, предоставляются компьютеры с DSL, настольный теннис, футбол, настольные игры, головоломки и прочее. Имеется программа ⁇ Драма ⁇ Основа актерского мастерства ⁇ плата от 65 до 110 долларов. В комплексе программ волонтерства, возможности для волонтеров, служение планете Земля, инструктор по плаванию и спасатель на водах, школы юных тренеров, тренер-волонтер, ассоциация предлагает огромный выбор возможностей для волонтерства, работы с дошкольниками, уход за детьми. Физическое совершенствование водной процедуры, семейные программы, сбор пожертвований, работа в комитетах, общая поддержка населения и программ, возможно, финансовая поддержка нуждающихся. По окончании курсов выдается лицензия, дающая право на волонтерство в качестве помощника старшего тренера. Под программой «Бэбиситтер. ситер Уход за маленькими детьми, Плата за обучение 30 долларов бесплатно выдается учебник и сертификат «Бэбиситтера». Заполняйте регистрационную форму волонтера и вперед! Реализуется ряд программ физического развития, здоровья и отличной формы, сильные дети в тренировке, подростки, здоровые и умелые. Интересны программы приключения и лидерства для девочек, руководящие принципы, лидерства, а именно, усвоенные навыки, необходимые для сильного лидера, от умения говорить на людях до умения разрешать конфликты, служение, служение. Среди сильных лидеров усвой, что значит быть позитивной силой в своей общине и во всем мире. Благополучие. Умей танцевать, знай йогу, кемпинг, умей плавать, грести, ходить по канату и прочее. Мотивация. Средние классы ⁇ критический период в здоровом развитии девочек-подростков, когда мысли о внешнем облике, страхи и социальные ожидания могут повредить самоуважению девушки. Данная программа, разработанная в ассоциации, призвана поддержать девушек в эти критические годы. Активное участие, обучение навыкам общественного служения и интеракция в женских ролевых моделях готовит девушку к оправданному, позитивному риску, формирует чувство собственного достоинства. Могут участвовать девочки, перешедшие в 8 или 9-й класс, желающие работать на позитивное будущее для себя и для окружающего мира. Место проведения. В центре ассоциации на острове Оркас расселение в просторных коттеджах каждой на 12 девочек и 3 педагогов с оборудованной кухней, комнатой отдыха, двумя ванными комнатами. Плата – 1050 долларов. Программа «Будь ученым» для школьников 7-12 лет открывает перед детьми возможность вести научные исследования совместно с профессиональными учеными. Участники этого научного лагеря экспериментируют со всем. От электричества до ракет. Темы выходят далеко за рамки школьных программ. Это только часть предложенных ассоциаций программ, а ведь речь идет всего об одном центре ассоциации в одном маленьком городе США. Таких центров в одном штате Вашингтон десятки. В самом маленьком Басселе организации игротика праздников занимаются по крайней мере 10 организаций, каждая со своими программами, часто не уступающими программам ассоциации. Какие же выводы можно сделать, приняв во внимание приведенные выше материалы? В самом обобщенном виде допустимо принять, что в современной культуре есть вторая природа, созданная людьми и отсутствующая в первой, в исходной природе. Сознание человека интенционально. Оно работает с любыми внешними материальными предметами. Но из них выделяется особенно два вида предметов культуры. Те, используя которые человек меняет окружающий мир, и те, пользуясь которыми человек изменяет самого себя. Первые называются орудиями, материалом, средствами труда. Вторые – игрушками и играми, средствами игры. Процесс мышления, так же как и другие высшие психические функции, нуждается во внешней материальной опоре. Игротека в широком смысле слова означает «место, оборудованное для игры», то есть место в широком философском смысле, где меняется не костная природа, а живая природа, человек, где его задатки превращаются в способности, а способности в таланты. В отличие от производства, место, где меняется костная природа, в некотором существенном смысле можно думать, что именно это имел в виду Карл Маркс, резко различая производство духовное от производства материального. По-видимому, может быть сформулирован закон, по которому в нормальном случае материальное и духовное производство – суть один и тот же процесс, но рассматриваемый с противоположных сторон. Материальное производство в стране в своем развитии может развиваться ровно, настолько, насколько развелось духовное и наоборот. Понятно, что если страна финансирует свое духовное развитие производства по остаточному принципу, то и материальное производство разовется ровно, настолько же феномен Басл и состоит в том, что бурное развитие материального производства в этой точке земного шара одна из точек приложения сил, талантов и финансов Билла Гейтса автоматически потянуло за собой развитие духовного производства здесь две всемирно известных фирмы Microsoft и Boeing два мировых бизнеса из первой десятки они растут Растет число служащих этих фирм, увеличивается их зарплата, они готовы инвестировать больше денег в развитие своих детей. Служащие Майкрософта и Боинга не в состоянии что-то сделать с федеральной системой образования, но в состоянии вкладывать средства в развитие местных игротек, духовного производства в целом. В результате получаются более подготовленные к высокоэффективному труду работники – для тех же двух фирм и так далее по циклу с положительной обратной связью. Получается так. Частный сектор материального производства, развиваясь, обеспечивает усиленное развитие местного частного сектора духовного производства, практически вовсе не затрагивая федеральную систему общего образования – в результате появляются более квалифицированные, чем в стране в среднем, местные специалисты, например, выходцы из России, программисты, биотехнологи, инженеры, математики, химики, стремительно вытесняются бассейны и театры в целом местными молодыми людьми, которые оказываются более подготовленными, чем в целом по США и по России, не за счет федеральной системы образования а за счет, грубо говоря, бурного развития местной праздничной игровой культуры в частном секторе. Это наблюдение дает много ценных подсказок для современной России. Их обсуждение — тема для отдельной, обширной публикации для специального занятия. Наше занятие на этом подошло к концу